авторах. Восхищение, вызванное ясностью и практичностью учения нефизических сущностей, побудило Джерри и Эстер -Хикс поделиться своим опытом общения с Абраховом с узким кругом деловых партнеров. Это произошло в 1986 году. Задавая Абрахаму вопросы относительно финансов, состояния здоровья, отношений между людьми, а затем руководствуясь его ответами в жизни, Джерри, Эстер и ряду других людей удалось добиться в ней существенных позитивных перемен. Впечатленные этими результатами, они пришли к выводу, что это учение необходимо сделать доступным для более широкого круга людей, желающих жить лучше. Сделав своей основной базой конференц-центр в Сан-Антонио, штат Техас, Джерри и Эстер с 1989 года стали объезжать по 50 городов в год, проводя интерактивные семинары по искусству принятия. На них приглашались все желающие вступить в этот прогрессивный поток мыслей. Но главным образом эта информация передавалась из уст в уста, хотя к философии блага со вниманием отнеслись многие философы и гуру, начавшие употреблять в своих книгах, статьях и лекциях многие понятия Абрахама. И с каждым днем учение Абрахама обретало все больше и больше приверженцев, осознавших, какое огромное и позитивное влияние может оказать оно на их жизнь. Абрахам, группа нефизических проводников, передает свои взгляды, отличающиеся чрезвычайной широтой посредством Эстерхикс. Результатом этого удивительного общения стали серии печатных и озвученных эссе, с помощью которых Абрахам подводит нас к надежному соединению со своей любящей внутренней сущностью. Все его, а вернее их, слова наполнены любовью, терпимостью и остроумием. Учения Абрахама, переведенные на доступный для людей язык, без сомнения, способствуют нашему совершенствованию. На сегодняшний день Хигс выпустили более 600 книг, кассет, компакт-дисков, видеокассет Абрахама Хиксов. С ними можно связаться через большой интерактивный веб-сайт по адресу trw.abrahamdefizHicks.com или по почте Abraham Defiz Higgs Publications. Пиолбокс шесть девять ноль ноль семьдесят Сан-Антонио Ти-Икс семь восемь два шесть девять